Всем привет! С вами Рашен Дейл. Сегодня мы будем играть в игру Пятилетней давности. Ну, то есть монстру. Вообще, я как бы собирался заняться другими делами, на самом деле, пройти челлендж своего друга, но... Поскольку на перемене мы говорили в школе насчет того... что такое монстром и с чем его не едят... Я решил поиграть. Естественно, монстром. Так, сценарик... Буду действовать... Ой, каким способом под названием плохо. Ну не факт, что я вообще хоть что-нибудь для найду. Это мало. Ну, естественно. Вообще весь монстр построен, на том, чтобы убегать от монстра и искать их предметы. Ну, еще так доказывать то, что я храбрый и ничего не испугаюсь, хотя это звучит очень забавно. Это никого еще не останавливало, тем более меня. а тут и страшно, тут и ничего особого нет. Так, насколько я помню, для плота надо найти с каких-то цепеньких. Вот. И насос со скотчем. скотчем надо, короче, заклеить плод, чтобы его починить. А лебедя, короче, надо прикрепить крюк к нему, чтобы что, с помощью какой то рядом машины типа передвинуть, в бомбел, кинуть, передвинуть в, ну, ближе к воде, такое. Я же на самом деле не матрос, на самом деле. Не пытаюсь делать в игре. Также надо посмотреть, какой нам монстр попался. Самый наверное тити здесь это да никабуй. Если только фиолетовый, умный он запоминает пути игроков, к которому ходит и все такое. При этом он медленный, от него можно обязательно убежать. Бездат. Нет, ну, корабль монстр небольшой, на самом деле, и ну, искать три предмета, это, я не знаю, имбаланс. это никого не останавливало. Вон там пацан, прошел вообще монстром за шесть минут, я видел спидран, он там просто пробежался по спавным куда-то к, к, к главным предметам, и, короче, собрал их все, свалил просто я не знаю со скорости смерти вот но я не этот пацаны я буду не знаю играть монстром лет пятьсот наверное пока не найду все ингредиенты но к тому моменту пока я их все соберу меня уже убью ну представляем и получаем. Его. Так, я где-то слышал его всхлипывание типа. Я даже знаю, что это за монстр и только он может всхлипывать. Правильно это? Этот? Даже не знаю, как его назвать. Это инопланетянин прозрачный. Но тут запись у меня все суммы, потому что монстрам я уже играл. Поэтому я знаю все входные пути. Тут три концовки, насколько я понимаю, просто с разными монстрами. То есть с разными слайдшоу, где присутствуют же монстры, которые за тобой гонялись. Вот. И тут три концовки. Ну хотя кому я объясняю, игре 5 лет. Радио.. на самом деле лучше спрятаться под этим. матери сообщает. В общем, это довольно странный, да? Особенно почему-то монстры по сюжету считают, находились в каких-то контейнерах. Куда они в контейнерах вообще взялись, никто не знает. Да я тоже. Тут ничего особо не объясняется насчет их появления. Только есть разрушенные контейнеры, которые были как раз-таки разрушенные инструменты. Если найдется время, их вам покажу. Хотя что там показано? Опять же, повторюсь, игре 5 лет. Все, все видели. Хотя, например, мои друзья в нее не играли. Ну, вернее, слышали, но не играли. Поэтому я играю за них, и доказываю, что я чертов Рэмбо. Так, тут Винти. Обязательно их надо закрывать, потому что, типа... Этот парк будет просто в побеги от просто DC. И мне это будет спасать, спасать. Кстати, вот... То место, где, короче, есть контейнер, но я идти туда пока не собираюсь, потому что... Ну, а смысл? А, ну понятно. Ладно. Вот как раз-таки контейнеры, они не проломлены. Вот. Отсюда, я так предполагаю, делись. Так, навыки палку. Добрый день. О. Ой, до свидания. Да, это наш старый добрый друг. Это человек в жизни. Как принято у нас назвать момент слаймы. Господи, спасибо. Уже убежали, с но мы понятно, самый профессиональный друг, монстр. Хотя не сказал. Скорее даже сейчас. Можно радио включить. Ты там орёшь. Дай музыку послушать. Здравствуйте, здравствуйте. Ты э -э -э. мо радио сломал. его по всему кораблю искал. Урод. Что там шипишь? Подойдут, тебе в табло про... пробью. Хотя, вероятно, что он именно меняет. Ой, здравствуйте, здравствуй. здравствуй. Ничего себе дерзкий. Так, я как-то передумаю табло давай. Надо да, да. приду. Ну хрен с тобой. Пойдемте искать свой насос. Ну или хотя бы... С Вообще странно, что... Именно... Типа, если матросы знали, что... какой именно груз они перевозят, что они не дали другому кораблю, усно? Что... Как-то довольно странно было в этом деле Ой, там монстры сидят. Да нет. Дадим другому кораблю. Пусть они мучаются надрываются на свою жопу. Может, кстати, это запас-таки с нашим кораблем, и это и случилось. где-то, кстати, наверху должно быть, типа, это. Капитанский мультик. типа камеры в этой игре наверное фраг номер два потому что типа если эта штука запалит такой ур начнется Тут много. если что на монтаже сделал звук потише чтобы вы там в срока приключения отложили это я 100 процентов звуки играю то, что мне не было. Но этим самым я и доказываю, что я храбрый. Клубчик-клубчик. Небой. Как-то не... Конечно, как-то неудобно записывать с микрофоном прямо из ноутбука, но есть что есть. У меня нет денег на покупку высококачественного, прочного из микрофона. Я подключил танцелых. Каждый мой пул будет слышно, господи. О чем я и говорю? Не найдешь же камеру. Сегодня в этой игре. Знаете, что странно в этом монстра Сам проект довольно странный. Это странно в начале. Нам удобно в начале слово странный. Так вот, как будто, я не знаю, разрабы просто передели в микрофон, отредактировали звук и начали из этого что-то миксить музыку, сделали какую-то, я не знаю, адскую мобильник, не знаю, как это объяснить, в общем-то. Да чтоб тебе неповадно было. Надо. Догали. Так, что-то когда я не нашел ничего, ну, почти ничего для плата. Плот еще самому мне надо найти, потому что он где-то находится, я не знаю, на верхней палубе корабля, а это верхняя палуба, и на нее еще надо с мостика пробраться, капитанского. А капитанский мостик, он, я не знаю, где его. Потому что я забыл... Нет, ну можно, конечно, попытаться его найти, но поскольку мне тупо лень, я играю на Атале. Просто хочу пройти игру, но, скорее всего, у меня этого не выйдет. Эта тварь выскочит откуда-то из-за стены, возьмет меня за яйцо, значит, в стену и ушатает меня в табло. Где-то тоже было наверное? все бывает. У нас подлодка, но подлодку я не буду собирать, поскольку там много деталей для нее надо. А, как вы уже догадались, не падлок. Кстати, что будет, если я заблоки забрикадирую эту вот лестницу? Лестница. Хотя здесь мутанты настолько умные, что не, на... не настолько умные, как я. Хотя у меня не получится, потому что там наверное, стена. Да, я не могу поставить. Ну и ладно. Больно надо Ничего не работает, я думаю, не стыдаю. У меня его не Мне все потратил, привет? Надо было идти... Здесь... ...поэкономить, что ли. Ну, кстати, кстати. Бум. Слышку от вентиляции. Так. Поворачиваем. Идет. Снова. Я вообще не, не люблю, типа, данную местность, потому что типа если я буду тупо типа, бегать вверх вниз по лестницам здесь, то меня просто засекет монстр. Э, типа э, прозвучит фраза There you are, you little scum. И короче, он подойдет ко мне, пропишет свертухи. В челюсть, я улечу на другую палубу, и вот там-то и самая жаркая битва на планете Хабамирс. Я знаю, я, я сейчас говорю какой-то несусветный бред, но мне больше нечего говорить, потому что, типа, эта игра настолько скучная, что она даже и не страшная. Я бы хотел поиграть в Outlast, на самом деле, но я не знаю. Так как в Outlast хотя бы есть сюжет, а тут... А тут мы бегаем с какого-то матроса по кораблю с фонариком, ищем предметы для собственной задницы, чтобы нас не сожрал какой-нибудь, я не знаю, бисквитный монстр. Такой мало вероятно. В этой игре сразу надо прислушиваться. Но я не такой человек, знаете ли. Я вообще думал записать еще видео по Майнкрафту, но... Кому это надо? Хотя, да, действительно, мне это надо. Ну ладно, надо заработать. И ты, конечно, не заработаю никак, потому что кто будет смотреть другого школьника, который даже не знает, как играть в монет. Типа максимум, куда я доходил, это портал БА. Да И вс. Так, ладно. Сейчас надо сосредоточиться на монстрами. Ну, я здесь был. Но лебедка есть. И это хорошо. Осталось найти насос и скотч, но. Корабль настолько огромный, что я не, не знаю. Я, помню, никогда не надо ни скотч, ни насос. А где-то и уст. Тут вот на самом деле надо иметь высокую удачу, но это просто маловероятно на самом деле. Хотя можно постараться, но.. Надеюсь, у вас там уже лучше не вытекли из-за моей болтовни что а Ха. Смирно, я не знаю. Хотя с таким-то микрофоном... Да, да, блядь. Так, он это говной таковно Потому что он может прям выбрать, оттуда да, взять, схватить меня за... Тащить эту... Да, я не знаю, что это. Ну тут еще раз, наверное, ловушки свое не сработают, они гений, Вы гений. как может быть тупо-гений? Типа, да. Я не знаю. Я. Так, ну допустим, если бы насосом, я бы был в жопе корабля. Это мое логическое... А что. Ну как? Опять придется бегать от этого придурка. Я не хочу. Дело не в том, что я типа боюсь, если бы не Я просто не хочу. Наоборот, даже если. режешь эти монстров, они Но меня отвлекаться не будут. Это же монстр. Ну и где? А, слышу, не слышишь. На. Попей. О! Привет! Вот, вот сюда Я не знаю, что сам треком в этой игре, но мне нравится. Главное, что нравится. Подумаешь, мою уши вытикли нахер. Главное бегать зигзагами, и тогда меня никто не поймает, о, господи. Слышите, что на заднем плане вы Не слышали? Ну, поиграть в него и услышите. Наверное. Если вы в него поиграть, если у вас, конечно, достаточно кирпичей будут образовываться. Хотя я привык, значит другой привык вообще типа у меня самой страшной игрой является э, Ну, допустим, ФНАФ. Ну, ФНАФ, ФНАФ я появился тогда, когда я был мелким. Сейчас мы, например, у пример... нас опять эти сраные контейнеры. Вот, нет, нет, не надо, там для вертолета надо две канистры, но... Все за странные. Своих детей нарожал. Даже не детей, а какие-то, я не знаю, прыщей на стенках, на, пот... на потолках. Слышит странно, не знаю. И школьник. Ничего. Жёбке�� mm -hmm. mm -hmm. О. Далём Надеюсь, он не попадется мне прямо здесь. Хотя, Но, естественно, это всегда будет здесь. Эти монстры, они телепортируются каждый раз, когда я перехожу на новый этаж. Чтобы они типа тупо не переходили. Потому, например, красный, красный. чел, он как раз-таки переходит. Но ну, вот опять контейнеры. Сколько можно? То же самое, как вентилятор был в Uber Вот Он хотя бы не так сильно раздражает. Вы увидали, как его спринтит главный герой. Он даже не выдыхается. От него должен тогда наоборот мост выбегать. Да вы что, издеваетесь? Ну ладно, давайте поднимемся. Тут, кстати, не должна быть карта где-то на стенах. Да, вот. Ага. Значит, мне надо туда наверх, чтобы подняться по гитанскому мостику. Да. Сейчас я тут просто весь этаж исследую. Потому что надо еще насос найти. Исход. И все. Все будет чики Да, данке, Mm -mm. Mm -hmm. Да, шагай, шагай. Давайте почитаем книги. Так. Тут читать-то нечего. Можете, конечно, остановиться и читать. Нет, какая разница. Я уже читал. За кадром. Даже не за кадром, а <schuding> просто за за видео. Как бы это странно не звучало. Ну, вот оставлю вам эту короткую запись. И здесь просто поставить на покупку. Хотя как будто кто-то будет читать это. Кому-то Ну, расставим. Hey, hey, Господи. Ship, Я больше не от монстров дергаюсь, а от этих записей. Что с ними не так? Пирдешь на заднем плане. Как говорил про engine room. Заверите. Оу, щет! Ну, видимо, на <звучит> записи этого чувака, <звучит> я так понял. Ну, ладышко. Везде оставил эти яйца. Своих что ли, не хватает. Я не заметно, что за него хотя бы они есть. Блин, уже устал ловушка ловушкам, кстати, которая срабатывает в процентов случаев, только тогда, когда ты бежишь от монстра. Ну иногда, когда ходишь по ней Ну или прыгаешь. Ключи вертолета? Зачем они мне нужны? И чё, я буду заводить? Либо он прикольный летучий год. Вот. Камеры. Окей, okay, понимаем, все и... ...пул камеры. Ну конечно! Так, бежим-бежим-бежим. и выбегаем в Пока его не глядим, что странно. Потому что мы просто прям с, с потолка выберем на меня. Взять за и кинуть прогибы. Хотя он площадь Потому что он желе. Хотя у видно какие-то органы, я заметил. нет. Будет вот. Тоже ничего нет. Ну, конечно. Ах ты! Ну да! Ну, пошел ты в кубок. Все так хорошо начиналось. Сраный гений. Боже мне. В общем, с вами был Рашен Дейл. Всем удачи. И всем пока!